В свой юбилей, в свои 70 лет, я хочу рассказать еще, еще в одном юбилее, который у нас состоялся этой осенью. Это юбилей нашей академии. 15 лет ей исполнилось. И эта академия, рождалась она не сразу академия, она прошла несколько стадий роста. Очень интересный был процесс. Родился, родилась эта идея именно как школа мудрости. Первые все-таки, выпускники, наверное, помнят, кто прошел это, школа мудрости. И мы ее создали именно как школу для взрослых, видя как много неграмотности в вопросах жизни, в вопросах семьи у людей. И мы решили помочь им в этом. Так родилась вот эта школа мудрости. Первым ее руководителем был Родион Бражников. Может быть, кто-то помнит его э, и знает даже сейчас э, интересный партнер, с которым мы прошли довольно много. Вообще, через Академию прошло очень много э, людей. Я имею даже не студентов, а преподавателей, организаторов. Академия росла, развивалась. Она превратилась после школы мудрости в учебно-методический центр. А потом, вот уже позже, стала э, Международная Академия Естествознания. Но несмотря на смену вывесок, ее содержание, по сути, оставалось в том же направлении, в направлении образования взрослых, в вопросах семейного строительства, в вопросах построения счастья, в вопросах гармоничной личности, ну и так далее, много-много-много всего, чему мы учили за это время людей из большой эффективностью, много благодарностей, много отзывов. Вообще эта академия пережила много разных процессов своего роста, но каждый раз она выходила и все на более высокий, высокий уровень. И вот сейчас в этом году она делает новый, очередной шаг в своем развитии. И я думаю, вы тоже сможете помочь ей, помочь этой академии стать еще лучше, потому что она творит очень важные, добрые дела. Эти дела касаются всех нас. Чем больше в нашем пространстве находятся людей счастливых, людей грамотных в вопросах семейных отношений, грамотных мужчин, капитанов семейного корабля, грамотных женщин, то тем легче нам всем живется. Академия действительно международная. У нас преподаватели из многих стран, а студенты тем более. Студенты там начинают Австралии, Латинской Америки и так далее, и так далее, Соединенных Штатов и Европы, и Китай. И, то есть очень много студентов у нас из Индии, э, из разных стран. И это тоже говорит о том, что она э, действительно помогает, действительно реально решает вопросы э, качеств, повышения качества жизни, э, вопросы повышения счастья, увеличения счастья в жизни людей. Действительно, это наша цель. Каждый, приходящий в нашу Академию, обязательно улучшает качество своей жизни. Без этого он не уходит. Это обязательное условие. Поэтому мы э, приглашаем вас принять участие в нашем э, продолжении нашей работы Поучаствовать разном, можно разными способами, заходите, поинтересуйтесь, в том числе стать преподавателями, нам преподаватели нужны, мы постоянно готовим сами преподавателей, и вы можете быть и студентами, и преподавателями, и организаторами, и участвовать во многих вопросах нашей жизни. Благодарю вас, приглашаю Международную Академию Естествознания.